Всем привет! Сегодня я вам хочу показать наши покупочки, которые мы купили вот, недавно. Вот первое, конечно же, нагубили кучу висела. У меня еще там лежит кучка открытого уже. Но я вам покажу то, что я еще не открывала. Бежевый, оранжевый, для белого, для желтого. В Также мы купили вот такие вот два колечка. Ну, это парные колечки, они даже продаются вместе. У них регулируется размер, поэтому можно будет их делать больше. Они долго будет в самый раз. Так, потом мы купили вот такую вот ручку с оленем. Новогодняя. <свес> Веселая. <свес> уже какое-то настроение новогоднее прям. Вот такие вот две ручки. Да, у Дианы такие были уже, они не и Нам они нравятся. Да. Там вот такая вот сама носком. Угу, Коррек Есть? корректор да. ленточный. Мы еще один заказывали, но почему-то он пока еще не приехал. Ждем. Еще у меня две лежат, я их уже открыла, поэтому... Да, мы их не будем уже открытые показывать. Mm -hmm. Также мы после тренировки фигурного катания зашли на пункт Вайлбериса, Позабирали mm -hmm. все, вот что мы заказывали. Вот такая вот Чисто Здесь белая такая. фирма Акула. Ну, я думаю, чисто белые рубашки просто всегда нужны. Она оверсайз, длинненькая и с одним нагрудным карманом. Потом мы заказывали вот эту кофту, в которой сейчас Диана одета. Это от фирмы Остин. Кстати, фирма Остин на Валберисе мы сравнивали дешевле, чем в магазинах офлайн. Это Gulliver. Gulliver или Батон Blue, ну, от них что-то. Она немножко другого качества, сейчас я попробую передать, показать, то есть она вот более такая плотненькая. Mm -hmm. Тоже такая Oversize. Да, Батон Блу вот на ней написано. Button Blue Casual. And а здесь blue. что? А здесь тоже батон да. был. Тоже оверсайз. Покажи еще раз. Мне у нее очень понравились разрезики по бокам. Они так выполнены, закругленные. То есть вот прям с брюками будет в самый раз. Спинка по длине, а перед чуть короче. Очень круто. Так, потом мы... Вот такое вот платьёшко, на замочке, вот школьное, с вот такой вот штучкой. Вот есть еще воротничок, пристегивается. пристёгивается, и ну, здесь небольшой валанчик. Воротничок пристёгивается, беленький. Это гульверовская. Угу. Так, так. Дальше мы купили вот такую вот кофту гульвера. Вот такая вот у нас сайт, здесь написано. Спереди она ну, такая вот, да, вот очень красивая. Тут такие вот рукава можно расстегнуть oh no. на замочке. Uh -huh. Да. Ну, достаточно такая. Не, ну, прикольно. Да, да ее да. можно и сверху на какую-нибудь лазку также одеть. Да. А Зимой. Мне у нее очень нравятся вот эти вот всякие буквы нашивки. Прям переливается. Ай, класс. Да, потом вот такая вот кофточка. Глория. Да, это кофточка из Glory Gente. И тоже такая школьная. Ну и много, да. Такие вот напильчики. Вставочки. Mm -hmm. Хоть какой-то декорчик. Да. И потом дальше. Вот такая. Вот такой вот свитер, наверное. А, кардиган. кардиган да. Это Остин, а там другой вот, тоже такой луксайз, вот кармельчика. Все очень круто. Мне очень нравится. Все. Там школьники, в принципе. А, ну да, тоже Остин. Мы взяли чуть-чуть на размер побольше. Вообще Диана носит 158-164, но эту кофточку мы взяли 170, чтобы как оверсайз смотрелась, чтобы одевать ее поверх рубашек там. Потом вот такая вот рубашка. Это тоже постин. Она вот такая вот горошек. Угу. Тоже с брючками. В самый раз она так смотрится классно. Сзади, Такого же как пламя рубашка, тоже остен только у него рисунок другой. Да, та в горошек, а это в сотой книге рисунок. Так, следующая. Вот такая вот кофта. Кардиганчик. И кажется, это тоже Остин. Но это не точно. Вот такая вот куртка. Куртка-пальто. Да. А, она остин. тоже Остин. Все Остин. Размер 164. Дианя, она прям 164. просторная. Поэтому мы немножко, наверное, будем подворачивать рукава. Она осенняя, но на пуху. Поэтому вот переходный период на сейчас именно Самый да. раз, мне кажется. Очень крутая. <свят> да. да, и мы еще Диане брали белые ботинки. Она У их уже обувала. Мы вот. мы уже испачкались. Да, поэтому тоже. сейчас показывать не будем. Так, следующее. Ну, вот такие вот коньки. И сразу для них чехол. Профессиональный. Коньки профессиональные. Все вот надо. Угу. Фирма, заплат, а да, до этого у Дианы были коньки обычные. Так как она начала заниматься фигурным катанием с тренером уже более профессиональным, мы решили, что будет правильнее, если она будет привыкать кататься уже сразу на профессиональных коньках. Чу -чу. Угу. Вот мы их сегодня обкатали. Да. Конечно, Диане первое время Было непривычно на них Потому что все профессиональные коньки Уже идут а, с небольшим Дальше. каблучком да, Поэтому не очень привычно было Но ничего Она достаточно быстро на них поехала Раскаталась, привыкла Да, это, вы, Диана, да и сумочка удобная Классно, мне тоже кажется. Да. Мило, прикольно. Да. Этот мишка еще вытаскивается. Да. Поэтому, если захочется вдруг с мишкой поиграть, его можно снять. Mm -hmm. У тебя сейчас так прямо это как комплект получается. Кофта с мишками, Стараюсь. сумка с мишками. <свист> <свист> Прикольно. Поэтому все, конечно, не за один день. Я просто показываю все, что не признает. <свист> <свист> да, розовая сумочка с мишкой новая, а голубенькая уже была. Диане, она очень нравится. Поэтому кому понравился наш обзор вещей? Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Спасибо вам большое, что посмотрели этот обзор. И всем пока!